Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! В этой необыкновенной творожной запеканке нет ни грамма муки, крахмала или манки, и от этого она еще более вкусная и нежная. Готовится запеканка очень быстро, поэтому включите сразу свою духовку. Отделить желтки от белков. Закинуть желтки в творог, к ним добавить сахар. У меня коричневый, но подойдет, конечно же, и белый. Немного ванили растопленное сливочное масло и щепотку соли. Все перебить до полной однородности. Отваренный рис соединить с полученной массой. Яичные белки взбить до твердых пиков. Ввести их в творожно-рисовую смесь ложка за ложкой и аккуратными движениями перемешать. Осталось добавить изюм или курагу, но можно обойтись и без них. Форму застелить пергаментной бумагой, которую предварительно как следует помять. Так она лучше ложится в форму. В форму залить творожно-рисовую смесь. Все тщательно разровнять. Выпекается запеканка 50 минут при температуре 180 градусов.